Предлагаю посмотреть Артема графа. Мы уже смотрели, у него что-то еще вышло. <свы> <свы> <свы> Ч <Чё>, ⁇ пацаны? <свы> спидран по бану на Твиче? <свы> Страшно, конечно, но погнали. <свы> <свы> Смотрим видос Артема графа. Вот. Я, я, я, да. Я гетеросексуальная танцует с женщинами. Я процентная респианка. Артем Граф лучший, кстати, ребята. Артем Граф лучший. Ко мне на улице подходит подписчик и говорит: "Вот тебе подарок". И дарит мне этот флаг. Представляете? <плодисменты> Осуждаю на всякий случай. Нормально. Коврик под ноги. Мое отношение к ЛГБТ. Давно, давно и давно. Ещё с самого детства... Блять, пацаны, тради... я извиняюсь, я, я, наверное, вот в этой нарезке буду максимально э, мало говорить. Вы сами понимаете, по какой причине. Вот где смогу что-то сказать, тогда скажу. Пока, пока, пока смотрим. прививали мне На традиционные случай, ценности. Да, да. Семья, мужчина и женщина. Это видео мое негодование по причине того, что сейчас происходит в мире. Потому что происходит полный пиздец. Вы прекрасно видели, как на чемпионате мира была просто колоссальная поддержка вот сообщества в пользу ЛГБТ. Как самолет с Германией летел в разноцветных цветах. Эти футбольные матчи, где угловой флажок помечается... Да, кстати, я тоже не понял. Я футбол никогда не любил, никогда не смотрел, но мне типа в шортах где-то еще... Ну типа, блядь, все равно натыкался в каких-то новостных пабликах, кто что победил. И да, я что-то везде видел этот флажочек. А почему? Почему? Типа, с какого перепуга футбол начал... Ну, я не знаю, вот в этом году, вот, я, вот мне показывает этот чемпионат мира, и он у меня напрямую ассоциируется с ЛГБТ и с этим флажочком. Почему так? За что? ЛГБТ. И мой любимый клуб Челси, поддержка ЛГБТ, сделал вот такие фотографии, вот такой флаг, вот такие повязки сейчас у практически каждого капитана, кто соглашается поддержать ЛГБТ-сообщество. Даже... Короче, давайте все-таки на полтора х Ноер, казалось бы, великий вратарь выходит с повязки капитана, где изображено ЛГБТ. Я, честно, против какого-то угнетения меньшинств, против фразы угнетения тоже. национального, но люди... Я тоже против угнетения, я... но, но также я против, когда мне навязывают точку зрения. Вот я, я сейчас вроде бы не нарушаю никакие правила, да, я могу высказать свое мнение, твич, да. Мне не нравится, когда мне навязывают, говорят как надо. Как, как правильно? Я никого никогда в жизни не угнетал, я никогда никого в жизни не бил, не обзывал по национальному или по половому признаку. Я ко всем отношусь изначально максимально нейтрально. Но когда я из каждого утюга вижу вот это вот, ты должен их любить, ты должен их поддерживать, они лучше тебя, И мы им дадим всякие преференции, мы их будем везде пихать, смотри-смотри, как они живут классно. Просто так уж получается, я вот сколько не смотрю, вот это вот какая-то медийная поддержка ЛГБТ обычно... Ну, производится с какими-то... Ну, типа, чела упоминают обычно где-то, дают ему какие-то бонусы, всякие штуки. Короче, им живется лучше, чем метросексуалам. Вот. И мне навязывают, что, типа, вот ты, ты тоже должен так же поддерживать их. Я-то их поддерживаю. Но не в том плане, что топлю там, у-у-у, ЛГБТ. И, и, они просто есть. Я к ним отношусь максимально толерантно, то есть как к людям, понимаете? Но общество пытается мне навязать, что я должен относиться к ним больше, как, к, больше чем к обычным людям. Что они что-то лучше, что-то больше Вот это мне не нравится Выбрали, это их выбор хорошо. Я против пропаганды, но да. вот эти блогеры, которые считают всех дурачками, отстаивают свои права. А я вот поддерживаю запрет пропаганды ЛГБТ. Я, конечно, ничего против геев и Facebook не имею, но эта пропаганда действительно достала. Какая пропаганда? Что ты вообще имеешь в виду под этим словом? Их сейчас постоянно пихают во все фильмы и сериалы. Скоро уже гетеры надо будет свои права отстаивать. Нет, ну ладно, бодрее. Бы... Да, кстати, можно мне тоже права какие-то такие же как у да, да, где митинги в поддержку гетеросексуалов? Еще раз, хоть один митинг в поддержку гетеросексуалов был? М Серьеф. Где флажочки гетеросексуалов? М пары, но ну, все? А, то есть повсеместное пихание гетероперсонажей персонажей в культуре тебя не смущает? <с Dylan> <с Dylan> И вот это вот на полном серьезе представляешь, <d> <tragic> вот это вот люди говорят на полном серьезе. Сейчас я покажу тебе, как поднять бабки всего лишь тысячи рублей. Победная тактика от Артема «Графа». По ссылке в описании мы переходим. Enthus. Блять, ну ёбаный род! Ну сука, вот к этому человеку могло быть такое большое уважение, прям пиздец, ну не знаю, хуй бы ему сосал, целовал за лупу. Ну сука, казик постоянно рекламировать, да ебаный рот, ну ладно ты один там раз, вот как маразм словно рекламировал казино, ну когда начали предлагать нормально, ушел с этого. Я не думаю, что челу не хватает денег, блять, ну ебаный рот. Мы не будем очевидно смотреть рекламу. Казино на ебка еще раз напоминаю всем Про. На и Это не шутка. Если этого тебе мало, то по моему промокоду ты можешь получить плюс 10% на звуке <связь> депозит. Так что переходи по ссылке, <связь> в комментарии и выигрывай деньги. Ты не представляешь, как у меня говорит жопа, когда я захожу в новости, я вижу то, что Disney ведет ЛГВТ персонажей, допустим, какая-нибудь картина, где раньше персонажи были культовыми. Допустим, тот же самый Гарри Поттер или какие-то другие произведения, где наш уже запомнился, меняют на какого-нибудь гея, негра, женщину. Осуждаю, на... нахуй! Вот, вот, вот это высказывание вот я осуждаю капитально Артема Графа. И чат капитально тоже его осуждает. И бинарную какую-то даму, и я это смотрю и думаю: да что с вами такое? Что вы делаете? Эй, мобита! Было бы здорово, если бы ты и я сходили бы в одно место. Или несколько, ну, мест. Вместе. Приглашаешь меня на свидание? Ты просто вдумайся, в мультике Baymax это мультик для детей. Персонаж приглашает другого персонажа, оба они парня, на свидание. Это мультик. И сейчас весь новый мир считает Россию только, знаешь, старой. То, что у нас возвращается ЛГБТ-пропаганда, все эти цены. Да, мы, мы гоблины, мы орки. да, Зато... Через парочку десятков лет У каких стран будет больше населения И, соответственно, сильнее экономика Они считают, что они идут Как будто бы на одну ногу вперед И делают все грамотно Но я же размышляю с точки зрения репродуктивной функции С точки зрения культа ценности, семьи с детства, представляешь, эти люди, вот, допустим, дети в Европе... Да, это банально для государства выгоднее, когда у тебя больше населения, когда у тебя мальчик с девочкой ебутся, и получается ребенок. А когда два, то это вообще пиздец, охуенно, круто, классно. Три, медаль, блядь, получай, семья, за такое достижение перед отечеством, условно. Это, это, это, это, это короче, очень важно для государства иметь постоянно увеличивающееся население, или хотя бы сменяемое, то есть на флете. То есть, условно, когда в Японии, там, каждый третий это старик, это пиздец, большая проблема. У них... Каждый чел работает на то, чтобы э, Вот пока ты дееспособен и работаешь Ты уже обеспечиваешь э, всех стариков То есть Ничего, скажем так, в казну не идет Ты просто работаешь на то, чтобы обеспечить налогами стариков Короче, да с этой, с, с, Просто с логической точки зрения Пропаганда должна быть вот ну традиционной Это вот для государства Я не говорю, что правильно, что хорошо с моральной точки зрения И вот это все Услышите меня только, ладно, окей э, Это хорошо с точки зрения государства делать пропаганду Именно традиционных ценностей, когда мальчик с девочкой А когда у тебя, блять, еще Дохуя детей, так это вообще просто мать героиня Медаль получи и ты супер классная Вот это правильно с точки зрения государства как парень приглашает парень на свидание Или как девочка приглашает девочку на свидание И это ломает вообще в целом концепцию человека Да, именно концепцию Потому что главная функция человека Это продолжить свой род А да. ты представляешь, допустим, какую-нибудь пару Где у пацана с рождения два отца Это же насмешки с детства Гнобения И какое-то, ну, нестандартное понимание Не, но ну это насмешки с детства, гнобения Я не думаю, что в европейских странах такое есть Насмешки, гнобения Там наоборот Если у тебя условно два отца будет Ну, без шуток То, мне кажется, наоборот Тебя будут все поддерживать И тебя такой необычный Тебе так тяжело, а? наверное? Я не знаю, как возможно там. ли то. жизни, потому что совершенно полностью ломается структура семьи. Новый выпуск истории игрушек запретили в 14 странах из-за целующихся девушек. Бойкот объявили в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ. В Сингапуре поставили категорию 16+, вместо заявленной 6+. Кроме самого База Лайтера в мультике рассказывается история его темнокожей коллеги. Она строит семью с другой девушкой и целуется с ней в кадре. Компания Pixar отказалась вырезать сцену для восточных стран. В России мультик не покажут из-за санкций. Но вот и как после этого не должна говорить жопа, мультик "История игрушек" с культовым Базом Лайтером превращается в Челы просто отказываются от прибыли. блять, вот эта э, ЛГБТ-повесточка, мне кажется, так сильно ударяет по кошельку. Э, ради того, чтобы у -у угодить меньшинству сама бизнес-концепция любой компании. То есть в уставе любой компании будет написано. Она создана в первую очередь для зарабатывания денег. В первую очередь. Любая компания должна показывать прибыль. Любая. И они, чтобы угодить какой-нибудь маленькой группе лиц, решаются прибыли. У них падают акции, отворачиваются инвесторы. А на следующие проекты у них тупо будут денег. Зачем? Вы же видели вот эти вот все акционные штуки, как там. Короче, в говнище. Просто в говнище. Вы что пропагандируете? Для чего вы это делаете? Ну серьезно, а еще знаешь, это Европа с кутом толерантности. Все такие нежные, никогда Да, тут Артем граф как-то очень жестко все это высказывает. Я могу сказать немножко по-другому. Пропаганда, что это хорошо, что это нормально, вот именно пропаганда, когда тебе говорят, что ты должен их поддерживать, ты должен их любить, ты должен их уважать, это все, мне не нужна пропаганда. Я и так к ним отношусь так же, как ко всем остальным людям, абсолютно ко всем. Но мне пропагандируют, что я должен относиться к ним больше, чем э, и лучше, чем ко всем остальным. Вот это как по мне уже пиздец. И тут проблема не в том, что вот как Артем Граф кричит, что типа, ой, да зачем вы это делаете, зачем, это невыгодно вообще ни с какой точки зрения, и мне бесит сама суть пропаганды, то, что мне пытаются долбить что-то в голову, причем таким топорным методом. Кому обратиться? Этот на цвет обиделся, этот на пост в Твиттере. Нам необходимо понимание того, что толерантность это душа Европы. Я вам серьезно хотел проанализировать проблему. Заходил на ролики разных представителей ЛГБТ, которые рассказывают, то, что они там геи, лесбиянки, виранции. И везде я вижу посыл какой-то ненависти к гетеросексуальному человеку, якобы. Да, да, я постоянно это вижу. Мне, мне также попадаются эти всякие ролики и постоянно вот есть какая-то. Их на, на, вот мужиков изображают тупыми бабуинами, такими бородатыми, волосатыми, немытыми, какими-то тупыми такими. Э, вот такой вот, разговаривающий Ну неприятно, типа. это не где митинги в поддержку гетеросексуалов м? я просто за что-то кого-то ущемляю да, ущемля... просто своим существованием просто что ты мужик у тебя хуй между ног и ты любишь женщин ты уже виноват потому что видите ли есть люди которым хочется там чего-то большего там пищу отрезать или со своим полом э, пососаться поебаться ебитесь соситесь отрезайте мне похуй но не надо мне заставлять любить вас за это я просто против пропаганды, и все. Хотите свои права доказывать? Да. Вот, на какой вот, если бы пропаганда была не на любовь и поддержку меньшинств, а на то, чтобы к ним относиться, как к все, ко всем остальным людям, то есть, ну, нормально, я бы, никто бы ничего, ни слова не сказал. Но, я думаю, большинство из вас в чате также ощущает вот это вот, не знаю, как будто ты до, как будто они выше, чем ты. Вот к ним больше внимания, ты их должен больше любить И они как будто вот, ну не, не, не все, вот они чуть выше и, и они меньшинство, но ты должен их любить, потому что они меньшинство Тебя любить никто не будет, но ты их люби парад, пожалуйста Или вот, например, самый яркий представитель ЛГБТ в России, это Андрей это долбоеб. Раньше он, был... он долбоеб не потому, что он ЛГБТ-представитель гей, а потому что он долбоеб Просто, ну, человека делает долбоебом не его пола а то, что он долбоеб Геем теперь он гетеросексуальная транс-женщина, ты просто вдумайся в риторику, гетеросексуальная транс-женщина Ты это такое? не ловишь смысл антонима какого-то, например, да, или то, что... Это все у них имеет смысл, то есть для них вот эти вот терминологии, типа Гетеросексуальная транс-женщина или гей, или э, небинарная персона, там сколько этих гендеров существует Я не обесцениваю ваши гендеры, но помните, как бы, о моем гендере тоже, пожалуйста аспект гетера и трансженщина это что-то диаметрально противоположное и он выпустил обращение к мизулены потому что он недавно у него был ролик на реалити шоу я тебе могу сказать что у меня на канале вышло реалити шоу которое сразу же делось очень много многое нашли в моем шоу пропаганду КГБП и даже пропаганду СНП много и тогда да да ну типа Артем Петров вот я видел ролики еще очень старые где он в Москве там с баллончиком что-то вот эти вот его посты в твиттере которые призывали Короче, я не, не буду сейчас лишнего наговаривать. Поймите меня тоже, на какой площадке я нахожусь. Ну, типа, призывы Артео... Ой, вот Андрея Петрова вполне прямые и понятные. И пропаганда тут... Максимально очевидно. Троф очень любит называть русских русской, потому что он считает себя Осуждаю. великолепным, гениальным, интересным. Ну, видно, да, что ЧСВ ему не занимается. У него огромная ЧСВ, просто огромнейшая. А люди, которые пишут в комментарии, они быдло и русня. Но они понимают то, что те, кто его троллит, сейчас я объясню. Их остальные сейчас не убежают, сок, ни штаб, не закупанно, но у нас я Вы просто можете считать, сколько раз он сказал русня в этом ролике, и в каждом своем ролике, сколько он вообще использует термин, я вам скажу, правильно ставить заведение на трансперсону. И как ну, я вызываю и записывать. И он тут решил, как бы как то, что если хотите, мой ролик забаги. Или какой-то штраф не впаять, находится не в России То а, сделайте, вот, я вам покажу, что делать Окей, самая ирония, хорошо, приветствую Он не понимает то, что комментарии, которые пишут ему сделаны с целью, чтобы над ним поражать Это не серьезные люди, которые серьезно прям боятся за права Ты против? Ты что? Транс-женщина? Это невозможно в России Он не понимает то, что над ним просто угорают Он персональ для смеха, он клоун Потому что... Скажем так, нормальные люди чуть выше вот это вот, доказать что-то кому-то. Для большинства людей это реально просто прикол, пока это не приходит каких-то границ, пока это тебя лично не касается, допустим. И да, люди, скорее всего, просто троллят, потому что ну, нам из всех утюгов говорят, что мы должны их любить, уважать. Мы, мы не должны ничего никому, мы просто существуем, и они просто существуют. Почему я что-то кому-то должен? Непонятно. Поэтому люди троллят, потому что пытаются эту всю шутку перевести, потому что не воспринимают это всерьез. Они... Ну, типа, не пытаются даже понять э, этих людей, вот именно транс-людей. А их не нужно понимать, они просто есть. И ты не должен их понять, их полюбить. Они просто есть, и ты должен относиться к ним вот как просто они есть, блядь, как и ко всем остальным абсолютно. Но они пытаются уже нам доказать, что мы их должны любить, а это неправильно. И он серьезно отвечает этой быдлору сне, которая пишет там с матами какую-то хрень, но грамотное мнение какое-то он просто не понимает, потому что прогнет нам этого мнения, он прогнется. Он будет все как обычно они высирают, и все. Перед безопасным вещанием, безумно написано, типа, ну, там, есть на сайте, там, на сайте, там, на сайте, там, на сайте, там, на сайте, там, на сайте, там, на сайте, там, на сайте, переиграл переигровочку получается и бабок залутал и как бы он не в россии и все нормально а если это гайд реальный то есть ему заплатили за этот гайд даже сейчас у него для него термин русня – это глупая русская быдло которая ничего даже не понимает при этом сам говорит на русском делает э, контент для русских Должен отметить дальше заполняем фамилия от имя и отчества и пишем письмо, я письмо. сейчас я сама на себя на свою заявление я надеюсь что он визу на его почтовку на скреем поехали итак у меня говорится, сердце и не что вас отправить я не вону петрова вадди можно. 0 1, -0 -1 -го, года рождения. Затем. Хочу сообщить о факте распространения материалов, пропагандирующих смену полосы и граждан, не достигших И всех, у кого есть выход в доступ к сети интернет, общественным деятелям и блогам Петровым Андреем Владимировичем. Окей, типа напечатала э -э слева. Запись экрана, окей. Это, Это видео сделано с одной целью потроллить Русню и пропиарить свое реалити-шоу. Спойлер, я его посмотрел и очень жестко поливал, потому что от такого количества персонажей, такой прослойки, мне не по себе. И да. Обеды, завтраки, вот, он очень часто тренировался на всех этих моментах, поэтому, я думаю, мы дадим вам школьные задания среди <служие> вас троих. Петров, ты можешь называть себя как угодно. Яна, Василиса, Залупа, как угодно, но ты родился мужчиной. У тебя между ног член, ты можешь сделать себе 300 операций по увеличению груди, макияж, что угодно, переформатируй себя в женское обличие, но ты родился мужчиной, так что будь добр, веди себя как мужчина, вот это то, что ты делаешь, это бред, это тебе риторика не тупой русни, а грамотного человека, который анализирует твой контент и то, что ты высираешь. Это, немножко хуйню, конечно, он пизданул, не знаю, будь мужчиной, вот ты чувствуешь себя женщиной, ты хочешь быть женщиной, чувствуй себя мужчиной, бля, ну это, это, конечно, странно, как, как, как это по логике Артема Графа должно работать? Не, знаете, есть типа девушки, которых называют мужественную, Потому что мужественность это не про член между яйцами, а про поступки в первую очередь. Я, Может быть он это имел в виду, но сказал он, конечно, максимально тупым образом. Тут я с Артемом Графом не совсем согласен. Ну именно как он это сказал? Потому что опять же мужество это больше термин про поступки, а не про член между яйцами. А он здесь пытается наоборот сказать. Готово это заявить. Я... Гетеросексуальная транс, женщина. Воспринимать меня. Да похуй! Отныне только так. Не, <смех> не, не хочу воспринимать тебя, в принципе. Мне похуй. Вот ты существуешь на этой планете, блядь, просто какой-то фоновый шум. Вот не знаю, на, когда у вас на телеке передачи закончились, вот раньше так было. Фоновый шум шел. Вот ты для меня фоновый шум, ты не существуешь для меня. Ну, когда-то вот я вот, возможно, в таком ролике на тебя наткнусь. В остальном моменте ты фоновый шум. Не существует э, тебя для меня, как и меня для тебя. Почему я тебя должен как-то воспринимать? Для кого это обращение? кому, блять? Меня зовут Яна. И знаешь, мне очень нравится, когда они это всё преподносят. Я считаю... Яна. Члени. то, Тоже я. Извините. Женщина. Или я с детства ощущаю себя геем. Ну, по такой логике, не знаю, я с детства себя ощущаю медведем. Ну, я же, блядь, не медведь. Ну, серьезно, вы можете себя считать хоть бабочкой, хоть стулом. Но по факту при рождении вы являетесь тем, кем вы являетесь. И ваши половые органы... Ваше какое-то определенное строение организма показывает и доказывает, кто вы Григорий считает себя собакой Ну, я думаю, ты понял, в мой послал этого видеоролика Давай наберем тут много лайков, если не согласен, ставь дизлайк И поддерживать меня в соцсетях Нет, слушайте, дизлайки есть, конечно Я, я... Ну, я не совсем согласен с Артемом Графом Особенно то, что у него больше такая, знаешь... Бабуинская позиция, типа, вот ты мужик, будь мужиком, мне похуй, и чё там, кого там М Можно чуть дальше, можно чуть разумнее про это попиздеть что, типа, Есть вот люди на планете, и что они, чего они, кого они, похуй абсолютно Вот они существуют и все, ты что, ты кому чё сейчас сам пытаешься доказать Вот они нам доказывают, что мы должны их любить, а ты будь выше этого Тролль, смейся, не знаю, хихикай Зачем, вот ну, то есть, Артем Граф тут ничем не лучше Он доказывает свою точку зрения Хотя, не знаю, хотя, не знаю Просто п -п -п немножко по-тупому объяснил все Я понимаю, что он имел в виду, но объяснил хуево